Военное дерево, но оно кривое. Посмотрите на ее строение. Она явно росла в диких условиях, и ей никто не помогал. Она явно росла под углом. Посмотрим направо. блядь!